Эй, может кто откроет врата? Чего разорался, а? Специально для тебя открывают. Ну наконец-то ты пришел. Мы все тебя уже заждались. Девушка уже пришла в себя? Да, она уже очнулась. Тогда не стоит всех заставлять ждать. Слушай, я так волнуюсь. Разве так и должно быть? Или это что-то со мной? Не волнуйся, у меня было так же. Правда? Да. Конечно, мне тогда было всего пять лет, но вряд ли это что-то меняет. Придурок. Ладно, пошли. Интересно, кого приведет Фую? Вряд ли какого-нибудь слабака слабого фую не приведет это точно. Смотрите, легок на помине. Всем привет! Вот и долгожданный гость. Меня зовут Лира и я хочу присоединиться к вам Завтра ты будешь сдавать экзамен на магию. Что? Стой! Если такое здесь каждый день, то скучать мне не придется. И вы смеете называть себя рыцарями? Как можно было целым отрядом упустить всего двоих? Но я дам вам шанс исправиться. Нет! Ваша смерть послужит уроком для других. Сосредоточься. Почувствуй свой магический элемент. Только ты одна можешь его услышать. Прислушайся к нему. Представь, как он выглядит. И высвободи его. Смотри. У меня что-то получается. Железный элемент. Неплохо. Эй, это же созидание оружия. Довольно редкий тип магии. Эй, ты чего? Похоже, ее выносливость еще слишком мала. Фую, позаботься о ней. Да, мастер. Эй, смотрите, на нас наступают. И сколько же их? Он только один. Неужто это черный ворон? слабочье ого неужто в моей дочери проснулась магия надо бы навестить ее что ли